здравствуйте подписчики моего канала хочу вам рассказать про моих индюшек здесь вот в принципе пару-тройку видов индюшек здесь тихо тихорецкий и Белая широкогрудые и бронзовые широкогрудые вот они два красавца причем вот этот красавец красавец молодой совсем Нему где-то месяцев шесть-семь а он вымахал уже больше вот этого годовалого самца Но самец очень-очень красивый поэтому я его оставил хотя он в прошлом году у кого я их взял, у меня был полный у этого хозяина. Посмотрим, что будет. Для этого я взял второго молодого самца. Вот они тут ухаживают за девочками и между собой ругаются. Хотя вот молодой уже может дать опор, потому что он уже просто по размерам больше, распушается вот. Но старый еще его шугает Но это пока по старой памяти думаю Что еще чуть-чуть Молодой ему даст отпор Это вот белые широкогрудые Девочки красавицы Это у меня инкубаторные А вот эти вот Две большие Были куплены вместе Вот с этим вот красавцем А вот эта вот девочка Была куплена Вот с этим красавцем ну, здесь где-то 2,5 на 2,5, около 5 квадратных метров. В принципе, конечно, не так уж и много, но пока они им хватает. Вот их я пока кормлю комбикормом. Пока 10 для индюшек. Они у меня вот, такие красивые, хорошие. Они за девочками ухаживают. Все, спасибоочки за внимание. Всем хорошего настроения. Кому понравилось, ставьте лайки. Если есть вопросы, задавайте.